Я Александр Волин, тренер по восстановлению позвоночника. Сейчас я вам покажу, как Олег Токтаров, вы знаете, это спортсмен, ну и артист, как он избавился от проблем с позвоночником, в частности от грыж, которые у него были, при помощи нехитрого приспособления петли глисона. А сейчас показать вам, как же я, собственно, вылечил все грыжи, которые были в шее и в среднем отделе. Вырос, кстати, я на полтора сантиметра. Полностью вы это видео можете найти в интернете, оно в свободном доступе. Он рассказывает, как без врачей, без медикаментов можно восстановить позвоночник. А я со своей стороны добавлю, есть очень много приспособлений, при помощи которых это делает. Это одно из самых простых и наиболее эффективных. В Таревьехе, как это можно найти, и в Аликанте, вы найдете здесь телефон, по которому сможете связаться. Таревьехи это есть, мы это уже установили, все работает по адресу улица Гумерсинда, номер не помню, но в любом случае надо записываться на время, поэтому лучше записаться, там и адрес скажут. Сейчас там в начале месяца, кажется, еще и скидки есть. Первые 5 человек их получат, так что звоните, может вам повезет. В любом случае цена небольшая, учитывая, что в итоге все боли уходят и можно избежать операции, а это значит уже дешевле, чем лечиться. Аликанты адрес пока не скажу, но в скором времени вы его тоже узнаете. Одно могу сказать точно, все проблемы с позвоночником решаемы, нету неразрешимых проблем. Пока вы не ушли за черту, пока вам ничего не отрезали и не посадили в коляску, все еще можно решить. Если вы считаете, что вашу проблему решить нельзя, продолжайте так считать, никто вас переубедить не сможет, а я и пытаться не буду. А те, кто понимает, что грыжа, морля, остеохондроз, пороз и другая хрень, выдуманная врачами, это проблема не врача, а наша, и нам ее и решать, приходите, будем решать. У нас есть хороший специалист в Таревехе, она поможет вам освоить эту методику, а потом вы сможете ее и сами использовать у себя дома и забудете про врачей, остеопатов, костоправов и других крутых специалистов, которые вас лечат, лечат, лечат, лечат, а вы все еще от них зависите. Хотите избавиться от зависимости, начинайте восстанавливаться сами. Дело это не быстрое. Торопиться здесь не надо но очень эффективная и вполне безопасная. Ну, если, конечно, с ума не сходить. В какой-то момент чувствуешь, что у тебя что-то <пух> распрямилось. Если делать с тренером, это совершенно безопасно. 2 три месяца, потом сделать МРТ, вы увидите, как это работает. У кого-то уходит полгода, у кого-то больше времени, в зависимости от того, насколько проблема запущена. Но все проблемы, повторяю, решаемы. Так что запишитесь и пройдите восстановительную программу, научитесь этим пользоваться Потом вы сможете это установить, научившись у себя дома, и никогда не будут вас тревожить проблемы со спиной, суставами, ну и с позвоночником. Я вам это искренне желаю. Всего вам доброго. Главное помнить, безвыходных положений не бывает.